здорово. Мы закончили в прошлом видео с этого места. Здорово. Если же кто-то хочет посмотреть укороченную версию ролика с монтажом и прочими приколюхами, то переходи по ссылке в описании. И мы продолжаем. У нас сейчас есть несколько заказов активных. Несколько целей я нашел, которые мне надо будет сейчас забрать, как-то тактично попробовать. Но у меня ни маскировки нет, ничего. Я понятия не имею, кто такой товарищ Сталин. Это обычный мусор, как я понял, да? Меня спалили. Меня спалили. Меня просто спалили, как лоха. Мне пора уходить. Все, значит, с другой точки будем пытаться забрать. Товарищ Сталин, это обычный мусор. У него, конечно, есть броня. И мне надо будет потратить где-то 2-3 выстрела, чтобы его забрать. Вот там челик этот на Данончике побежал. Это, в принципе, тоже легкая мишень. Ему чисто в голову прицелится, и он упадет. Но мне надо додуматься, чтобы такого сделать, чтобы забрать их так технично, чтобы нихера не поняли. Ну, например, поскольку у меня есть лестница, я могу сделать так. Вот сюда отойти. Нет, не получится. Можно забраться по твоей лестнице? Не, не, не надо, не надо, не делай этого. Не делай, не делай этого, чувак. А ну тебе не надо. Понял. Мне жопа, кстати говоря. Даю. Ё... Даю. Ё... Иди ты в баню, чел. Забраться по моей лестнице. На меня разве заказ сделали? Серьезно. На меня напали. На меня напали. Кто напал? Киллер. Сейчас скажу имя. Ну хорошо, вы-то стреляли сейчас. Хардкор. Молодец. Ну, естественно, на меня напали, Молодец. еще бы я не стрелял. Не, не, не Ничего. Зачем вы стреляли, почему? На а меня напали, естественно, я... я буду стрелять. Ты гуляйся, алло. Я ну, по сути. Это логично. Но что вы делали на крыше? Самооборона. оборона. А зачем вы на крыше сидели? Да я залез на крышу! Я убегал от него. Я убегал от него. Ладно, будем чесать им, попробуем. Хорошо, тогда спусти, спустите с крыши. Окей. Я спущусь с крыши, только подождите. Где-то тут полюбас опять сидит. А мне надо его высмотреть. Yeah. Где-то чел на менте этот сидит, да? Ну и где ты сейчас меня выцепишь, поц? С вышки ты меня не достанешь по-любому. Там мент никакой не сидит уже. Он... Я уже опоздал. Я и того чела не забрал, который. О, да, чел, чел, чел, не в Человека ищу, который на меня но, напал. Алло, ну что вы, при, ищу, пристали ко мне? Я человек на меня напал. Не надо. Все, идите отсюда. Зачем? Не Действительно, хорошо. зачем меня убить хотят? Зачем я его ищу, чтобы может его как-то, ну, ему помешать? Окей, хорошо. Будем ходить и оглядываться. Хардкор до сих пор киллер. И мне надо реально смотреть по сторонам. Ну, вышку он вряд ли займет. Хотя, возможно, возможно. Поэтому я сделаю немного по-другому. Ну, типа, посмотрим, на вышке он вылезет, нет? Хрен его знает. Он, кажется, со скаута стрелял по мне. Потому что, ну, я бы услышал звук авика. Либо он где-то тут. Ну, я на всякий ствол возьму. Где он, интересно, ныкается? Я хз. Вряд ли он сюда придет у него что же метка на меня стоит через деревья херча увижу да господи как мне дерево найти фантом 10 метров где ты фантом лазишь На крыше никого. Да я туда и не попаду особо. Фантом 5 метров? Серьезно? Он, наверное, на в админке лазит. Следит за мной. Окей. Задача усложняется. Помимо того, что мне нужно делать заказы на других людей, мне нужно спасти самому от киллера. Супер это то чего я хотел всегда вот без приколов слишком очень скучно выполнять заказы когда ты просто бегаешь по списку там людей вычеркиваешь намного интереснее и проще ну, точнее нет не проще наоборот сложнее намного интереснее это когда ты делаешь так ты чела к примеру стреляешь стреляешь и на тебя временами заказы приходят и ты эти заказы должен выполнять значит я попробую сюда забраться. А, хардкор уже стал метаварщиком. Все, он понял, что он не вывозит этот заказ. Стоп. А если я вот туда сделаю лесенку? Супер. Че, киллеров больше нету? И один вип-киллер на сервак весь. Во прикол. Они сейчас придут, опять до меня докопаются. А тот челик, товарищ Сталин, он, кажется, до сих пор за мента играет. Да, я думаю, легко пойму, кто есть кто. Но вот тот бегает постоянно, он как часовой, короче. Да, я теперь туда не пролезу, я немножечко обосрался с, с этим. Я мог его завалить абсолютно спокойно, но теперь я хер чё сделаю. Там чел какой-то убегает, я хз, кто он. Как мне теперь заказы выполнять, реально не знаю. Ммм, супер. А как мне слазить? Собственно говоря. Только тут получается, да? Супер. Ни хп не потерял ни одного. А, -а, -а за мной. Я понял. Я понял, он следит за мной. Все, окей. Понял, понял. Супер, класс. Так, ладно, значит, делаем так. Поскольку они, видите, за мной летают, они вдвоем это делают. Я не понимаю, зачем. Так, сюда лезем. Видите, он постоянно за мной следом. Маскировку я никак не смогу сделать. Будем, значит, от третьего мониторить, где он находится. Этот товарищ Сталин. Да. Угу. Супер класс. Не зашибись. Стоять, стоять. оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп Пошел в жопу Блин, админ, вы слишком палитесь Супер Ну теперь-то он сюда не залезет меня искать Потому что, ну, нелогично Я же отсюда только-только-только выбежал Так, ладно Убежал я, короче, от него Это не вот, Как мне убежать теперь отсюда? Я же не знаю, где он выйдет ТМП. Значит, так будем бегать. Чекаем от плеча и валим отсюда. Так, ну это цель для заказа, пока его не буду трогать. Все Артема завалили. Отомстил я ему за то, что он на недавнем стриме мне поломал сервак своими интеллектуальными способностями. Если кто не знал, этот человек почти что зачитал куплет Кизару. Что? Что? Смотри, э, ты ставил... Нет, тебя не слышно, я не слышу, Нет, нет. Смотри, ты... Э, я вот э, смотрел, вот, шел с пылу. Смотри, я вот шел, типа... Э, а что там? с ней? 4-5, а что за правила РП-лестницы? Ты поставил лестницу, забрался и убрал сразу, на дамке видно. Вы должны, можете поставить пропы, чтобы залезть на этот пропасть На 5 минут пропы должны быть более-менее адекватные. Так это пропы. Какая а лестница считай, интитити. Там говорится про пропы. какая-то. Ну, лестница, это что? Типа, ты ж, ты же, типа, забрался, это значит, тропа лестницы. Типа, бы... Было бы исключение, типа... А как про... мне остальные лестницы тогда И... ставить? остальные мне лестницы, как ставить? Ставишь лестницу на 5 минут, после 5 минут ее убираешь, это уже не нарушение правил. Ну и? Так, меня сейчас должно быть слышно. Да, тебя слышно. Да, у меня микрофон был выключен. Так, ну я могу таскать, это не entity. А, да он... ладно. Не тянет эндити вообще. Что ж, у вас нарушение правила 4.5, вы удаляли сразу же свои лестницы после постройки. Касательно исключений, mm -hmm. потом могу отписать куратору, если что это не нравится в моем э, выговоре, ну, решении. Окей. Okay. А тебя понизили? След. Почему понизили? Раньше был администрат. След а раз суматор. не так поливно, следите. Так, я сейчас админ. А кто поливно-то следит? Не, ну тебя за скриннике или что? Так, да, вы ж следили давай. летали за мной, в смысле? Ну, ВК Сажай уже, я пять минут Сажай там отсижу, если я буду на серваке находиться в это время Хорошо, сейчас, секунду Давайте Правда, я потеряю профессию киллера, вот я и поиграл, называется, на этой профе Да, супер Класс, обожаю. Ну, а что пойдет? Ну, нарушил, нарушил. Я не знаю, что я буду делать эти пять минут. Хрен его знает, правда. Давайте тогда что-нибудь врубим, не знаю, в Ютубе. А, так я ж могу включить, <зыворот> почитать комментарии. Точно! <зыворот> я знаю, чем заняться. Сейчас я свой канал открою. Быстренько. Нет. Суэль. Так, 10 да минут, 4-5. Как раз, раз мне этого два, думаю, два, хватит, опишу. чтобы прочесть все нужные комменты. Ядничку напишу. У тут, наверное, не так... Ну, 46, да. Нужно поднять актив названием "Вращивая африканцев в подвале 24 часа челлендж». Старое видео смотрят из-за ностальгии. Ну, Я, Я не исключение. К примеру, мне Я нравится спалили. смотреть видео по кайф-лайфу или а классику, на которых уже нельзя поиграть. Можешь делать еще видео подобного плана? Мне понравилось смотреть это видео. Что вам нравится в этом видео? Я не понимаю. Я не знаю. Пять минут мне осталось сидеть, вот, все. Я пока что стою и ожидаю, пока меня отпустят. Все, я... Дальше. Что, истории жизни можно делать в видосах под Грисмод, но их никто не будет смотреть. В этом-то вся проблема. Люди будут думать, что я играю за какую-то профу, там буду что-то комментировать, а я тут сижу, рассказываю там свои... Не знаю, какие-то истории, а они зашли ради и я вот такой вот плохой обманщик, кликбайтер, так сказать. Ну вот. Да и если я в название напишу, то что там какая-то история из жизни, краткое описание, никто, скорее всего, не зайдет. Но зайдут там человек 500 Потому что сколько людей зашло? 2000 Всего лишь эту херню посмотрела. На 57 минут я не понимаю, как вы вообще сюда додумываетесь заходить смотреть вот это 57 минут контента. Я не понимаю, как вы это смотрите. Как у вас терпения хватает. Так, 42. Он купил среднее качество еды. Кому надо. Большую часть Да. Реально, средний YouTube взял. Можно на фоне послушать. Так, не унывая, можете передохнуть и набраться вдохновения для новых видео, есть идеи, но вряд ли они помогут начать записывать другие видео, к примеру, ТФ2, ну и так далее. Сделать совместное видео с другим ютубером, по Гаррису как с Барсиком, ну или стрима с подписатой в разные игры. Ну это так, мое предложение, удачи в жизни. Спасибо, Киллер Квин. С первым проблема, потому что я не особо люблю комментировать что-то, снимать, если я играю в синглплеер даже, к примеру. Я просто захожу молча, сижу, прохожу и все, не более. Потом второе совместное видео, ну, Барсик не хочет, я предлагал ему еще очень давно, он очень занят для этого. У него заказы свои и прочая, очередь там, ну, то есть для меня места там нету. А остальные ребята, кто, к примеру, Гарри снимает, но ну, что-то как-то нет. Ну хз, я один раз зашел к одному типу на стрим, он у меня на серваке стримил, сделал рп рынок, я пытался с ним как-то повзаимодействовать, 10 минут я от чела добивался, чтобы на меня он обратил внимание, я вот момент тоже видосик записывал, и он как-то ну подзабил хер, потом на пару секунд он мне внимание уделил, чуть со мной поговорил, а потом дальше, вот, уже начал с другими ребятами общаться я типа понимаю, на мне свет клином не сошелся но хз, я как-то заметил странное отношение немного вот ну или стримы с подписой в разные игры разные игры ребята не одобряют они одобряют только горисмод. если не будет Гарисмод, они будут готовы меня забить палками до смерти вот, жалко таких ютуберов, особенно брендита, но это уже другая история ну, вот, да, пример, один из современников. Делай, что тебе нравится, старайся стримить чаще и все за... заебабу. Пробовал, пробовал стримить то, что хочу, никому особо не зашло. Возможно, алгоритмы Ютуба зажали старенький канал, возможно, еще чего. Я смотрю с 2018-го, меня вообще все устраивало и устраивает, просто потому что считаю классным человеком, смотрю потому что интересно. Но новый канал я подпросрал, который на 25, кажется, или 24 тысячи подписчиков, тупо потому что, ну, ну, вот так вот вышло. Был слишком занят для того, чтобы снимать видео, не было реально времени. Вот, и теперь такой сижу, думаю, вот это я дебил. Вот, спасибо, впал в тильт. Всегда, пожалуйста. Я всегда буду смотреть тебя. Ну, это до поры до времени всегда. Идить-колотить 57 минут жесткого контента. Ну, не совсем он жесткий. Просто Челик жестко навалил говна у себя в однушке. Вместе с бомжом, которого он выращивает. Все, норма, фреамериканцы топ. Почему то закрыл свои проекты Classic Life и оставил бы ну, начнем с того, что я его только недавно создал. А классик уже давно закрыт. Я, на, я звал людей на классик, им было пофигу. Ну, типа, я им говорил на стримах, на видосиках, то что вот, заходите, сервер уже открылся, вы ждали классик. Они такие... Ты не оправдал наши ожидания. Ну, я чё виноват, что там вы себе что-то напридумывали, какой-то херни в голове? То, что вот там он вот такой-такой-такой-то будет. А это оказалось совсем не так. Я тут ни при чем. Я сделал классик такой, каким я его хотел видеть изначально. Еще тогда очень давно. Супер-интро на миллион копеек. Пацан сразу видно чекает меня эти субтитры. Сынок, а ты не видел нашего кота Наруто? Он дома-дома у родителей, а не у меня. Я его уже, может, почти месяц назад увез. Летсплей и даже длинные. Ура! Чё с тобой стало? Постарел. Отдыхать или уходить в другие игры это убийство канала. Так что не советую. Рационально всего было бы сделать коллаб с другими гомодерами или возрождать старые Рубики по типу юзер арбуза, админ арбуза, проверка админов и другое. Ну, хз. Кстати, да, вот вам пример. Типа по переходу в другие игры. Живой пример это Mikval. Снимал Garry's Мод, Все было просто прекрасно со статой. Выше, чем у всех вместе взятых, кто снимает Garry's Мод. И потом пацан, бац, его что-то перемкнуло. Он начал снимать синглплеер игры, какие-то прохождения. Э стрим синглплеер игр. И все. Просмотры больше не идут, как обычно. Пацаны, урбы унесут в армию. Плачем. Не плачем. Ура, опять длинное видео. Сделай стрим или видео по scp Попробуй вернуть старый контент. Не именно задумку, а кардинально все. Может, это людей зацепит. Сейчас у тебя видео выглядит как какой-нибудь продакшн, А раньше все было от балды. Ну, хз. насчет продакшена даже как-то и слышать приятно. С другой стороны, ты такой сидишь, думаешь, тебя в горе смотрит. горит чел, то, что... Здесь не нужно стараться над контентом, тут такое не ценят, Попробуй говно делать. Я такой Ну ладно, попробую. Попробуй даже старые интро вернуть, экспериментируй. Вот я и пробую. Самая спокойная интеллектуальная в Грисмоде АФК. Аудитория, вероятнее всего, просто выросла, а ты остался тем же самым добрым Артуром, на мой взгляд. Ну, не совсем добрым, но да ладно. Есть еще предположение, что YouTube выеживается и не хочет показывать ролики. Это предположение давно уже оправдалось, еще в том году, когда я сделал канал Скрипача. Вот, так что это предположение имеет место быть очень большое. Потому что, ну. Вы сами видите, у меня даже. У меня даже новый канал лучше видосы продвигал YouTube, чем на этом. Не заморачивайся, записывай, играй в то, что нравится, экспериментируй, делай, что по кайфу, аудитория всегда найдется, те, кто заинтересован не в каком-то трэше и прочей сране, а в твоей подаче контента в целом твоей деятельности. А санцы и те а Кого будет интересовать твои новые ролики, будут снежным комом валить в подписчики. Так что миксуй, бирака, и не закисай. Если он будет играть в другие игры, просмотры пойдут 0. Надо снимать параллельно две игры, тогда. Если мало просмотров будет на новой игре, то что поделать? Вообще, не то уже. Вот, все. Коротко и ясно. Вообще, очень логично, после этого сообщения было бы Челику ну, просто отписаться от канала. Гаррисмод потихоньку умирает. Ну, как без этих комментариев. Чё, я уже отсидел, оказывается, в джале. Попробуем еще заказики поделать. Фантом. Коля Ермаков. Да, три админа, получается, летают. За мной один уже вот следит. Да, господи, как вы палитесь, ребят. Зачем вы за мной следите? Вам рано или поздно на меня ЖБ подадут. Я просто хазы за. Ой! Вот это зря было. Вот это было зря. Вот это я очень зря сделал. Маскировку я ее не буду, но потому что... Опа. Да нончик. Стой! Стой! Ну а чё? На него был заказ, почему бы, да? Убиваю беззащитных и тех, кто не может дать мне отпор. Вполне себе справедливо. Вот это по-нашему, по-горисмодерски. Стоять! Лицом к сне встал. Спустись, ну пожалуйста. Ну я же тебя остановил. Да ты задолбал тебе, докопаться а не дал. Я пенсок я наружу проверю. Ну ладно. Мне вропанчекера нету. Так. Ну я на глаз видел, так что. Показывай лицензию, давай. Ну, давайте попробуем, если прокатит. М достал лицензию на оружие. Два из 100, твою мать, мне жопа! Аааа, нет! Нерваль не надо, отпусти меня, умоляю! Сука! Ну, я так понял, лицензия у вас поддельная. Лаок, блядь. Как бы... Знаете, раз уж вы откликнулись на мою просьбу... Может, договоримся? Да, вот я хотел договориться уже На мою просьбу откликнулись Давайте 13 рублей тысяч. Я вас отпускаю 5 тысяч Передать деньги Так, ладно Окей Все, хорошо, без проблем Спасибо за содействие Он что, свалил? Серьезно? Так, хотели, а как бы мне его приманить? Эти челики опять за мной бегают, следят. Им вот реально заняться нечем? Так, окей. А как зовут мэра с Бой? На него заказов нету, к сожалению. Сейчас уже конец дня, онлайн немножечко падает. Мне надо будет попробовать нарезать максимум ребяток, которые есть на серваке. Ну, как минимум постараться. Сделать это. Ой, чуть не упал, нормально. А здесь я не не смогу слезть, к сожалению. Угу, угу, угу, угу, угу. Сверху, сверху. Я думал, ты сможешь измениться. Я думал, ты изменишься. Я Нет, ты подумаешь над своим поведением Да толку ты валову подашь, а что мне делать-то еще оставалось? Типа, я челику в спину стрельнул? И они ничего после этого меня будут арестовывать? Да ну, бред какой-то. Они пришли бы, меня в любом случае убили. И так я попытался что-то сделать. Одно дело, когда... Ты еще ничего не успел сделать, и ты достал просто оружие, начал просто по всем палить. А, я теперь гражданским стал. Супер, класс, охеренно. Кайф. Прям, ну, топ. Зашибись. Поиграл я за киллера, короче. Отсидел я... Наказание свое заслуженное. Почитал как раз комментарии ваши. Не все, конечно, но я почти до конца долистал. Так что давайте. По мне, ну, до конца добьем комментарии, которые вы написали. По мне название стрима, она показала девушку А4. Супер. Поменяй, попробуй поснимать другие режимы, а не DarkRP. Неважно, какой режим, там Deathrun, Zombie, Flood. То бишь, попробуй отдохнуть от именно DarkRP. Предлагаю тебе отдохнуть от YouTube, Мода и всего этого. Попробую вернуть себе тот старый настрой веселого парнишки. Так он есть. У меня типа все нормально. Но просто вот такая вот ситуация, которую я писал в прошлом видосе. Ничего страшного. Все нормально. Вот. Если что, наверное, вот этот видос получится короче, чем первая часть, где я находил нарушителей. И он, наверное, будет не такой насыщенный. Я тут поиграл за киллера, немножечко повыполнял заказы, позаваливал их. Вот. Потом я еще и в Джайл попал, отсидел в Джайл, почитал ваши комментарии. И я думаю попробовать пройтись по разным сервакам под ДРКРП. Вы мне можете накидать разных вариантов в комментарии, чтобы я какой-нибудь из них один заценил. Вы можете написать просто название сервака. И если вы уже нашли какое-то название сервера, то просто... Лайкните этот комментарий с названием. Ну, или можете несколько раз написать один и тот же сервак в комменты. Но не так, чтобы один просто спамил. А если у кого-то там, не знаю, мнения сходятся, вы написали одно и то же название сервака, там, ну, человек 5, 10, 15, к примеру. Я это такое увижу, я просто посмотрю по количеству комментов с этим названием и уже буду думать, на какой сервер идти. Ну вот, а сегодня я играл на сервере Беброград. Я, наверное, оставлю на него айпишник и ссылку в ВК, чтобы вы тоже могли зайти. Пока проходят скидки и также делаются тесты обновлений, вы можете зайти и в этом во всем поучаствовать. Ну и плюс еще может быть стать администратором наборным и разбирать жалобы. Администраторы здесь получают как минимум зарплату. И плюс можно будет стать либо... Не только оператором наборным, но и продвинуться, естественно, до админа. А у этого очень большая разница. Ну или кто-то по желанию может стать ивентером. В общем, все в ваших руках. Ссылки и айпишники в описании. Заходим там, подключаемся. Mm -hmm. Пишитесь. Mm -hmm. А мне тут уже начинает названивать. Mm -hmm. Всем пока.